Компания Олегпром, с вами Александр Чумаков. Хочу вам показать шаблонное оборудование фирмы Джуита. Мы готовы оснастить его лазером для порезки, ножом на 360 для порезки и подрезки тканей, быстрая замена шпуль, также быстрая замена кассет, то есть матриц. Пока мы думаем, менять ли нам прямострочную машину на прямострочную машину с автоматикой, все развитые страны, Ставят данное оборудование и собирают все детали кроя на данной машине. Там не требуется квалификация высокая. Там чуть больше скорость и всегда стандартные одинаковые вещи. А мы научились только стигать. Думайте, решайте.